Часть первая. Кусок жести. Солнце не видно, пока не появится препятствия. Она становится экраном для света. На внутренней палубе чисто. Пахнет супом и кексом. Живот мой больше не болит каждый месяц. Под осени красивый вечер. Снайперам установили новое оборудование из серебра. Пуля к пуле. Выставила им условия. На наружных работах не заглядывать в мои иллюминаторы. Оболочка корабля утолщается, смещая центр тяжести в сторону защиты. Дышится легче. Еще одна ступень отвалилась. Несмотря на ссоры, все же у нас есть облегчение в отношениях то что на земле считается расщеплением разума здесь оказывается банальным дуализмом математика философия психология перевертыши штрауса вечность в дезоксирибонуклеиновой кислоте Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара и фосфатной группы. Этого не может быть, потому что не было в начале. Но в конце должно быть точно так же. А на седьмой день отдыхаем. Вначале был ноль, потом два. У меня кончились сигареты. Напомни мне, пожалуйста, кто сегодня по графику выходит в открытый космос? Да, любимый. Снова один из них сегодня станет орбитальным мусором. Ты уверяешь, что осталось совсем чуть-чуть? Ось начала поддаваться. Это огромная радость и надежда для всей команды.